Пять лет, как э, посадили Сенцова, пять лет, как мы время от времени выходим в его защиту. Пока это ни к чему не привело. Это довольно обидно, учитывая манифест самого Сенцова, который на суде сказал, что его не пугают вот такие сроки 10 а, потому что он не верит, что россияне столько протерпят Путина. И, и он выйдет раньше, и они освободятся раньше. Я вышла в поддержку Олега Сенцова, потому что э, как бы, есть такая печальная тенденция в Крыму сажать украинцев, вчерашних украинцев, не несогласных с аннексией Крыма. Я считаю важным как бы, напоминать о существовании политзаключенных наших, российских и украинских, пусть даже таким способом которые, конечно, каплю в море по сравнению с телепропагандой, но все-таки напоминать о существовании таких проблем. Ну вот сейчас подходили два человека. Сначала они спросили, кто такой Сенцов. Потом перешли к тому, что мы можем для, этого, для него сделать. Я начинаю говорить про то, что мы уже пять лет выходим, и дальше уже ничего оптимистичного сказать, наверное, нельзя. Пойдем в городок. городок. Ну, у нас есть еще 15 лет на то, чтобы что-нибудь сделать.